С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре компрессор Ураган, модель 90-190. Ураган это совместное предприятие Украина-Польша. Ну, конечно, это больше польский компрессор на 90% это Польша. Поставляется компрессор в картоновой упаковке и по характеристикам, которые указывает производитель. Напряжение 12 вольт, максимальный ток потребления 12 ампер, мощность 150 ватт. Время непрерывной работы компрессора 25 минут. Максимальное давление 7 атмосфер. Длина кабеля питания 3 метра и длина шланга 1 метр. Гарантия на компрессор и ураган 2 года на весь модельный ряд. Что еще? Производительность 35 литров в минуту. Время накачки колеса R15 до 2 атмосфер за 3 минуты. Также металлический поршень у компрессора. Медная обмотка двигателя, штекер с предохранителем и обмотка текстильная шланга. Также написано, влагостойкая, качественная сумка в комплекте идет. Так, вот сумка. Сумка действительно качественная, плотный материал. Внутри она мягкая, то есть подкладка идет. Запирание на пластиковый замок. И ножки, такие вот, вот накладки даже пластиковые идут внизу. Так, далее инструкция на английском, на русском языке. И сзади гарантийный талон. Гарантия 2 года на компрессор у врага. Также набор переходников для накачки лодок и мечей. И запасной предохранитель. Предохранитель у нас идет в штекере. Компрессор питается от прикуривателя. Так, шланг. Обмотка здесь, как видите, текстильная сверху. Прикручивание, э, вернее, к колесу. Вот такой вот штекер. То есть он не одевается, защелкивается, а нужно прикручивать. Теперь сам компрессор, материал изготовления корпуса. Пластик идет, также пластик, где сверху идет манометр, также пластиковый, металл посередине идет и накладка на цилиндре металлическая. Также ножки идут металлические, они разлаживаются вот, для устойчивости большей и можно сложить их. Кнопка включения выключения расположена сбоку. Особенность, особенность данной модели компрессора это лет фонарь вот. питание от прикуривателя и внутри располагается штекер вот, интересная модель компрессора Все, весь модельный ряд ураган это очень качественные компрессоры как бы жалоб по ним еще не было у нас да и гарантия 2 года тоже существенный плюс Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте лайки и комментарии. До свидания.